Доброго времени суток! Я Геннадий Арский и в этом видео я расскажу о эффективном методе фарма дубовых плевень, который в свою очередь мы переделаем дубовые доски, а они нам нужны для построения достойной базы и крафта предметов. И в связи с обновлением 1.11.9, когда у нас отобрали соседей, я решился снять это видео. Раньше для меня было два метода фарма дубов, а два ролика я делать не хотел и всунуть в один ролик, не отнимая у вас час времени, было сложно сделать. Это меня тормозило. И вот наконец-то выбор сделали за меня, отобрав у нас соседей. Собственно я я поделюсь своим опытом фарма дубовых бровен, методом который я отточил для себя почти до совершенства, ведь совершенству нет предела, а в описании будут тайм-коды на отдельные части ролика, приятного просмотра. Итак, начнем, что же брать с собой, В одежде я беру рейдерский сет, потому что прочность у него 180, снижение урона 55%, скорость передвижения 42, скрафтить этот сет легко можно брать еще броню хипстера, она также имеет прочность 180 снижение урона 40 и скорость передвижения 41 на данный момент вся остальная броня имеет прочность 150 ударов что может не простить некоторые ошибки и ваша броня исчерпается раньше чем топоры также плюсом рейдерской брони является достаточное снижение урона от ботов с всс а скорость бега позволяет вам убегать почти от всех существ как на дубовой роще так и на дубовой чаще что, конечно является плюсом по лечению обычно я беру 10 винтов весь остальной хил. Фармиться на месте там же найдем и воду с едой можно брать 3 бинта но бывает вы сразу встречаете гранилу или бота с всс редко но бывает а 10 бинтов позволяет вам не просто пережить встречу а гарантированно выжить и продолжить фармить топоров берем 15 штук не надо брать больше но и меньше тоже не стоит хотя при условии что вы отточили эту стратегию до идеала, можно брать еще 3 4 топора но тогда вы будете стоять перед выбором взять допустим 20 изоленты или все-таки дубовые бревна именно из-за этого выбора и не стоит брать больше 15, это лично мое мнение. По оружию. На экране 4 оптимальных варианта, которые имеют место быть. Первый и второй вариант обычно я бил. Третий четвертый редко, когда хочется разнообразия. Здесь важно отметить пару параметров. Оружие ближнего боя должно хватать на 150 ударов при условии среднего урона 35 единиц. А огнестрела должно хватать на 400-450 выстрелов при учете среднего урона в 15 единиц. Это без учета снижения урона от существ. Далее естественно чоппер. Тут не важно 4 слота 6 или 8, но чем больше, тем лучше. в нынешних реалиях игры чоппер собирается за пару недель игры далее отводите генератор на смотровую вышку и открываете дубовые локации это если вы начинающий и конечно берем военный рюкзак то что на два слотов он у вас наверняка уже имеется насчет модификаций если они у вас есть то ставим. для меня приоритетный урон критический урон критический шанс также важна прочность а от и скорость атаки не важно для этой цели и так настал момент рассмотреть локации на экране вы видите некое подобие таблицы. Эти цифры из моих наблюдений офармю я много и имею некое понятие, что есть на локациях. Такие показатели, как ягоды, волокно, грибы, сосновое бревно, камень и железная шахта нас не интересуют. Нужно собирать только ягоды и то один стак держать в инвентаре, пока бегаете. Это для отхила мелкого урона. А вот то, что нас интересует, это сундуки и дубы. Также можно фармить мех. Но здесь вам надо взять дополнительное оружие, которое будет использоваться на убийство лис. Я в пробежке на фоне не убиваю лис, потому что при записи пробежки мне мех был не актуален. Ну а если фармить лис, то считайте 20 лис. Это один стак меха. Это тысяча урона. У одной лисы 50 хп. Убивать их стоит из стелса. И тогда берем с собой дополнительно одно оружие. Мачета, скажем. Два стака меха за пробежку вы гарантированно получите. Потом я обычно перестаю фармить мех. Ибо полный стак я не наберу. Я лучше возьму что-то более важное из компонентов. Теперь существа. Здесь сложнее, но вот приблизительные показатели, кого вы встретите. Также можно найти щенка. Брать его или нет, это вам решать. Но лично я сначала взял бы, если есть место. А в дальнейшем при выборе то выкинуть, то возможно отпустил бы его, зависит от того между чем выбирать. Стоит отметить, что я почти всегда нахожу двигатель. Его без сомнения берем, ведь на чопере пока что нельзя перевозить что-то другое на дополнительном слоте. Громилы и боты это дело случая. Бывало, что за час пробежки я никого не встречал, и это были идеальные пробежки. Есть еще шанс появления дополнительных существ, но этих шансов я не знаю, поэтому предоставлять какую-то таблицу информацию я не буду. Рассмотрим ключевые моменты пробежки. При входе на локацию, бегаем сначала по кругу, не посещая центр локации. В этом есть смысл, иногда вы банально находите труп бота, который убил пару зомби за вас и умер, оставив вам лут в подарок. Это часто встречается, это приятно. Пробежав по кругу, мы забиваем инвентарь дубами, примерно так, и определяем где находятся дубы. В режиме авто бежим туда и стараемся не задевать зомби. Но обычно приходится убивать. Лучше аккуратно из стелса обойти его и убить. Собрав все дубы, надо пройти по ящикам. Пробежал змейкой по локации, например, так можно открыть все сундуки ничего не пропустив, а из зомби стоит забирать куски ткани и крафтить из них бинты. За весь пробег можно оформить два стака бинтов, легкие бинты. Стандартный круг для меня, дубовая чаще, потом дубовая роща. Итак, три круга, один круг тратит почти пять топоров. После третьего круга у вас остается примерно 0,6 прочности топора, тогда можно отправиться снова на дубовую чащу или рощу, зависит от вашей ситуации и добить его. Подфармив еще немного дубовых б, Это в идеальных пробежках. Встретив громилу, мы однозначно убегаем. Перейдя просто на следующую локацию продолжаем фармить там. Это вообще не проблема. Встреча бота немного иная ситуация. Его можно убить. Если он в свой СС тут решать вам. Можно убежать. Можно убить. Я обычно убиваю. Опять же решать вам. Найдя двигатель мы однозначно его забираем. Его можно разобрать или отвезти на заправку. Выбор за вами. Повторюсь. Перейдя на следующую локацию. Без полной зачистки не стоит все бросать и бежать домой. Продолжайте, пока есть топоры, броня, оружие. Скажем, это просто мелкое обстоятельство. Итак, всю важную информацию мы уже рассмотрели, но есть еще немного информации, которую я хотел преподнести вашему вниманию. У нас уже добавили тактический рюкзак, но получить его сложно, да и с ним я сомневаюсь, что тактика сильно изменится. Я просто буду собирать дополнительно какие-то ресурсы. Можно будет брать еще 4 топора и делать круг. Ну тогда будет смысл добавить одно огнестрельное оружие и одно холодное оружие Почему 4, а не 5? Потому что когда вы прошли 3 круга, у вас осталось 0,6 прочности В принципе этого достаточно, чтобы пройти еще круг Когда вы наиграете какой-то опыт, то можно будет пробовать вариант с тактическим рюкзаком Видео я вряд ли сниму, ибо в этом ролике есть вся необходимая информация А наиграв опыт с военным рюкзаком, вы легко сможете собрать для себя набор и отыграть тактику фарма У вас все получится, в этом я не сомневаюсь У меня есть собака ее можно брать, но ее надолго не хватает, а тратить лакомство для собак неуместно. Есть смысл поставить собак с умением ищейка, чтобы они гуляли по базе и давали бонусы ищейки, Таким образом можно найти ценные предметы в сундуках или поставить на опыт, если вы качаетесь. Если вдруг у вас есть какие-то бустеры на дополнительное бревно, то их стоит использовать. Это будет очень даже уместно, потому что у вас конкретная цель на один час игры получить максимум бревен. Я сделаю еще несколько роликов, а может и больше, по разбору разной информации. Чтобы их не пропустить, подписывайся на канал, жми колокольчик, не знаю зачем. Оцени видео, возможно лайком, ну и оставь комментарий, было ли полезно видео. Или что бы ты хотел увидеть в дальнейшем. Всем удачи, счастья, всем пока.